Привет, всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я хочу продолжать делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре майнер. Топ Пэй называется. Это высокодоходный хайп. Но он дает нам возможность зарабатывать абсолютно без вложений. Значит, это вот главная страничка и здесь статистика активных вкладов. Ну, люди вкладывают кто сколько может. Как я сказала, начинать можно абсолютно без вложений. Вот я вчера зарегистрировалась в мой логин. И я депонировала сюда 53 x Ежедневное начисление 25%. И после меня уже тут народу. Так. Здесь сколько инвесторов, работает 2 дня, выплачено и ежедневно 25%. Как я сказала, это высокодоходные инвестиции, но нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений. Сейчас я вам все покажу. Новостей нет, помощи нет. Регистрация на и простейшая. Значит, логин, имейл, пароль, капчу, создать аккаунт по почте и паролю. Входим. Войти в аккаунт. Здесь нам дают при регистрации бонус две монеты 3 x новым участникам. Значит, как я уже вам сказала, я депонировала сюда 5 монет и скорость у меня идет 7 монет. Процентов вот тут написано энергия. 25% в день. Ежедневный мой доход 1.75. И каждый час у меня начисляется 0.074х. Вот у меня на балансе в данный момент 0.94 монеты этих трон. Ну а здесь последние 10 увеличений мощность идет. Так далее, что... Так, это вот аккаунт наш. Выход вклады. Значит, здесь вот увеличить скорость. Минимум вклад две монеты. Я закинула 5 монет, потом меня перекинула там на кассу, и я на указанный трон адрес перевела 5 монет а здесь бонусы это не надо здесь вкладочка выплатить минимум на вывод одна монета 3 максимум 1000. так далее маркетинг вот теперь смотрите я открытие проекта 20 но ну вот я вчера зарегистрировалась ежедневная ставка 25 процентов размер вклада от двух Монет трон. Срок на год. Ну, естественно, он год не проработает, это понятно и так. Но, тем не менее, срок... Так, минимальная выплата от одной монеты. Так, ожидание вклада от одной минуты до 24 часов. Бонус новым пользователям две монеты TRX. И майнер начинает майнить. Можно получить вот эти... Он сразу после регистрации идет в работу. Набираем минималку и ставим на вывод. А минималка одна монета. Так, ограничения на выплаты нет. Обязательных пополнений. Видите, нет. Баллы, кэшпоинты и так далее. Нет. Ограничения на вывод бонусов. Нет. И партнерская программа 73 один 1 так, это маркетинг, значит. Еще есть бонус. Бонус выдается раз в три часа. И здесь как бы таблица уровней бонуса. Для того, чтобы получить бонус, мы кликаем по баннеру, возвращаемся. И открывается вкладочка «Получить бонус». Кликаем «Получить бонус». И мне вот начислили вот такое количество бонусов. Вот мой логин. 24.07 в планочка рефералы. Находится партнерская ссылочка. И в настройках нужно указать адрес кошелька. Перехожу я буду в стронглинка. Копирую адрес и вставляю. Сохранить реквизиты. Все, кошелек сохранен. Ну, здесь пароль при необходимости изменить. Позже я запишу видео по выводу монет. Значит, здесь увеличить, собрать весь доход. Я кликаю. Сыночка обновляется. Сейчас она подождите. Обновиться. И монеты подступы на кошелек. Видим, да? Все, вот они, монеты мои поступили. Если получится, сегодня вечером запишу. Если не получится, то завтра утром я обязательно запишу видео по выводу монет. Ну, в принципе и все. Кому интересно, работайте. Набирайте минималку и ставьте на вывод. Всем удачи, всем пока.